друзья всем привет с вами геннадий стомин и канал добрый гены в этом видео я расскажу о пологе о всех преимуществах своего пола который я сделал и не буду тянуть время давайте сразу начнем но ну, в первую очередь хочу знать что вот имеется вот такой постел, вот чтобы ходить не по плитке вот. Сколочен на шурупы скручен точнее лавочка тоже ее можно всегда поднять. Также срочно на шурупы можно посмотреть. Тут брус, два брусочка. Вот. 50. Такие чтобы она была более устойчивой. Высота лавочки 50 сантиметров. Имеется вот такой вот люк. Вот так вот вниз спускается. И можно залезть. Он такой так сказать, декоративный можно подлезть уже непосредственно под полок, все протереть, а также вы обратили внимание, что здесь было такое отверстие, оно всегда, то есть, это для того, чтобы открыть задвижку во время парения, вот, чтобы воздух проходил и уходил. А теперь непосредственно конструктиву самого полога, делал я его на улице, вначале я взял доску 50 на 100 сухую строганную напилил 6 э, деталей одинакового размера а точнее 90 сантиметров и 6 таких же по 65 после чего я скрутил уже в три детали назовем их так ну то есть это сам каркас непосредственно можно их назвать ножки как угодно после чего я сюда занес в пустое помещение и с помощью бруска 50 на 50 а я их скрутил кстати с шурупами на 90 вот, сами вот эти конструкции после человек занес и уже скрутил с помощью бруска 50 на 50 по, по низу все это замерил уровнем, замерял уровнем смотрел чтобы все было ровненько после чего я также сделал полку начал делать вот, на которую очень удобно ставить тазик запаривать веник он не мешается а также можно спокойно сюда залезть и поставить ноги после этого также скрутил в средней части и уже приступил непосредственно к доскам полога сверху прикручивал я их снизу шурупами сами доски ну по порядку от стены и шел сюда здесь все высчитано все получилось здорово здесь у меня получается ну, примерно 68 сантиметров где-то по-моему получается также пришил все спереди обшил этой же доской ну и в целом хочу сказать что очень жесткая конструкция, она никуда не шевелится. Единственное, я ее только на два уголка, по углам, на металлические уголки прикрутил двум стенкам. Но это, так сказать, никаким образом не нарушает всю герметичность сауны. Но это уже было просто как для конкретной надежности, хотя сам по себе его не поднять. Вот можно можно на, него, на него прыгнуть как угодно. То есть он стоит очень устойчивый и очень... Давайте я теперь еще раз покажу, как это все собирается. Вот такая вот у меня конструкция была тоже сделана. Вот. Все это с внутренней стороны я прикручивал. Теперь каким образом она ставится? Она вот так вот сюда ставится. Потом... Так. И после этого за движками с одной стороны, и тут с другой стороны. Вот лавочка опа я не так стал чтобы ходить. Вот ходить вот лавочка ну и после этого уже вот этот настил кладется то есть это как вы видите занимает не так много времени вот. но при этом все очень удобно И здесь мне очень вот эта полочка очень нравится ну в целом наверное все я надеюсь что это видео будет полезным. Вообще, сам по себе конструктив очень простой. Делается все это за один день. Спокойно, не торопясь. Все это делается. Тут уже как бы дело вкуса, фантазии, чтобы сделать все каждый уголок красивый, все зашить гладенькой досточкой. В общем, я очень доволен. Надеюсь, это видео вам понравится и вы реализуете, может быть, в своих салонах что-то из моего конструктива. В общем, очень рад выпустить данное видео желаю всем успехов удачи пишите комментарии ставьте лайки и в скором будущем выйдет заключительное видео о том как сауна спустя год эксплуатации всем пока